Доброго времени, суток, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. Меня зовут Екатерина Клопенко и сегодня мы будем с вами знакомиться с замечательным продуктом от компании BioC Это зубная паста для всей семьи. Давайте рассмотрим, что нам предлагает компания. Вот такой вот тюбик, 95% процентов натуральности, 75 мл объема. Такой колпачок специально. Защита есть. Давайте посмотрим, что заявляет компания нам по составу. Сейчас я сфокусирую. Так, угу, Видно хорошо. Диоксид кремния, природный материал, минерал вернее, бережно полирует эмаль, не повреждая ее структуру. Стевиозид, экстрат стевии, подавляет развитие болезнетворных микробов, микроорганизмов. Комплекс экстрата женьшени, лимона, зеленого чая, алоэ вера укрепляет десны и освежает полость рта. Протеол, соединение, получаемое из аминокислот яблочного сока, является натуральным пенообразователем. Но, кстати, натуральным пенообразователем как раз из-за того, что... Он натуральный, пена в данной зубной пасты как раз и не очень много. Но пугаться абсолютно не нужно. Ротовая полость очищается великолепно. Действительно, идет уменьшение болезней десен. Проверено, процентов. кто страдает, допустим, различными такими заболеваниями, когда десны очень часто воспаляются. То есть зубная паста действительно снижает воспаление зубно, именно десен во рту, да, очищает великолепно, вот эта вот зубная паста предназначена конкретно для всей семьи, то есть деткам от двух лет, маленькую горошенку, пожалуйста, на их щеточку, абсолютно безопасно, вот таким вот образом, данной зубной паста я пользуюсь уже больше полугода, и кроме как положительных отзывов я не могу ничего сказать оценка отлично просто нужно немножечко немножечко привыкнуть к данной зубной пасты из-за того что она не пенится но очищает великолепно защищает нашу ротовую полость тоже великолепно поэтому рекомендую ее иметь в каждой семье если вы хотите получить Покупать, вернее, данный продукт со скидкой в 33%, обязательно пишите мне в личку, либо регистрируйтесь по ссылочке после данного видео. Ссылочка будет внизу, оформление дисконта или регистрацию в компании. Да, Вы проходите регистрацию абсолютно бесплатно и спокойно приобретаете скидку свою 33%. Что ж, всем до новых встреч, если мое видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на звоночек, жду вас в своей команде, всем пока-пока!